Привет аудитория! 5 марта воскресенья у нас пройдет 285-й турнир UFC с двумя титульными поединками. На очереди у нас приливный бой турнира в средней весовой категории между Дериком Брансоном и Дрикусом Дюплеси. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам одна просьба. Подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Ну, начнем. Дерек Брансон, 39-летний боец из США. Провел он в профессионалах 32 боя, в 24 из которых одержал победы. Начал он свою карьеру в 2010 году. Через год перешел в промоушен э, Strike Force, а после объединения Страйкфорса и UC автоматом попал лучший промоушен мира. UFC без особых проблем разбирался с середняками дивизиона, неплохо показывал себя даже в топовой десятке. Ну, Дерека за плечами огромный опыт поединков с высокоуровневой оппозицией. но вот дойти до титульного боя у него не получалось. В топ-5 ему оппозиция доставляла серьезные проблемы и не давала возможности получить шанс подраться за этот титул. Брансон базовый борец, достаточно эффективно проводит тейкдауны, умеет контролировать Клинчи и свою позицию. На земле залеживает своих соперников и изматывает их, параллельно нагружая ударами. Есть у бойца навыки в бразильском джиу-джитсу, но на топовом уровне он они, ну, они малоэффективны. Американец работает в левосторонней стоке, что в совокупности с достаточно нестандартной ударной техникой доставляет определенное неудобство сопернику. Плюс ну, у Брансона достаточно э, тяжелый удар. И хорошая кардио, которая хватает не только на трехраундовый поединок, но и на пятираундовый. Есть проблемы с держаком у этого товарища. В боях его много раз потрясали, отправляли в нокаут. На данный момент находится на пятой позиции рейтинга тупо среднего дивизиона. В крайнем предтитульном, я бы сказал, бою потерпел поражение от Джареда Канане нокаутом во втором раунде. После этого боя Джаред Канане подрался... Да, он вроде бы подрался с Адесани И проиграл Соперник Брансона Дрикус Дюплесси 29-летний боец из ЮАР В профессионалах провел 17 боев 15 из которых одержал победы, выходить из кикбоксинга, где в свое время был чемпионом мира среди юниоров, также в детстве занимался борьбой и дзюдо, что дали свои плоды в будущем в развитии этих навыков. Пришел он в UFC из польского Промоушена КСВ, где был чемпионом в своей весовой категории. В данном промоушене уже провел он четыре боя, в которых одержал победы. Ну, в плане имеется в виду UFC. Три из которых над достаточно неплохими бойцами в лице Тревина Джайлса, Брэда Туарреса и Даррена Тила. Является разносторонним бойцом, имеет хорошую кикбоксерскую базу в стойке. Также очень неплохо себя показывает в борьбе и партере. Также Дюплесси может держать удар, несмотря на то, что его уже отправляли в нокаут, тот же Роберто Солдич в 2018 году в КСВ. Ну, крайний бой провел с дарным Тилом, которого сдушил в третьем раунде. как Кстати, в этом бою Дрикус пропускал достаточно плотные удары от Тила, но, тем не менее, его держак справлялся с ними. Он даже не был потрясен этими попаданиями, а, как мы знаем, у Тила достаточно тяжелый удар, поэтому... Ну, Держак у Дюплеси достаточно неплохой. Ну, по бою в антропометрии бойцы выходят с практически равными показателями. У ДРК будет небольшое преимущество размахи рук на 3 сантиметра. Но думаю, что в этом бою мы увидим в основном Стойку, и клинч. У Брансона хорошая борьба, но навыков в дюпрессии в принципе вполне может хватить, чтобы защищаться от нее. Вот у самого Дерка, как раз таки, очень хороший он диффенс, что вполне поможет сконтрить попытки переводов от того же Дрикуса. Если же бой зайдет в парта, то там маловероятно, что мы увидим сабмишин кого-либо. Оба бойца умеют обороняться на полу и ни разу за свою карьеру не проигрывали с в парке. Да, правда, Дрикус проиграл один свой бой гелиите. Но кроме того, что это было почти 10 лет назад, еще в начале его карьеры, таки прием был накинут в стойке. Там гильотина была накинута. Вероятно всего на земле будет возня и зарабатывание очков контролем. В стойке же преимущество будет на стороне южноамериканцев, южноафриканцев все-таки. Дерека уже не раз потрясали и нокаутировали. И как раз таки Дрикус, имея возможность а, тяжело ударить, вполне может попасть и потрясти Дерека. У на есть шанс на победу в том случае, если он будет за... не будет заигрываться в стойке и лезть те же зарубы соперником. А будет постоянно кончевать, нагружать силовой работы, изматывать оппонента, заставляя его терять драгоценная достаточно кардио. Как раз а, такие функциональные подготовки есть пробелы у Дюплеси. А, в тех же, ум, ну, как бы он финишер, старается выкладываться а, в первом раунде, чтобы финишировать. А потом, ну, часто такое было, что потом а, в остальных раундах он довольно-таки Видно, что он уставший, просел по кардио. В, тех же, в том же бою с Тварусом и Тилом, Дрикус уже устав в первом раунде, вывез победу именно за счет своих волевых качеств. Мабрансона же Бензбака должно хватить на проведение энергозатратного трехраундового поединка. Ну, на бумаге так точно. Также в сторону Дюпрессии сыграет тот факт, что Брансон, идя на серии с 4 побед, проиграл свой крайний бой Канониру, утратив свой, вероятно, последний шанс на титульный поединок, все-таки 39 лет. После этого он не выходил в октагон больше года, вплоть до этого поединка. Как раз-таки Дрикис идет на серии с 4 побед подряд, Виктория над Брансоном даст ему шансы в титульной гонке и поставит его на пятое место в топе дивизиона. В этом бою обоих есть шансы, Брансон идет на другую за коэффициент 3, что довольно таки неплохо, а дюплессия фаворитом за коэффициент 1.45. Я бы тут дал расстановку 55 на 45 в пользу Дрикуса, но коэффициент на него мне совсем не нравится. Есть вопрос, вопросы, конечно, к но Не понравилось мне, как он вяло проводил с второй раунд после настолько успешного первого. Кардио его не подводило до этого. Возможно, он получил в том бою или до боя травму, которая действительно ему помешала во втором раунде, что привело к поражению и такому долгому простою в целый год после боя. Ну, а может уже годы, 39 лет, возможно, возрастной износ начинает себя проявлять все сильнее и сильнее. И все-таки Брансон а, тертый калач, и я считаю, что если он стоит на ногах, а, по кадрику свежий, то у него появляются а хорошие шансы на победу. Я, наверное, попробую все-таки притопить за Брансона, коэффициент 3, неплохо. Ну, а как менее рискованный вариант, можно рассмотреть коэффициент на то, что бой зайдет во второй раунд. Сейчас не могу назвать его, еще Микелон не выкатили а, расширенную вельсик коэффициентов, да вообще там пару коэффициентов. Ну, я думаю, что э, к выходным ну, в начале недели выкатит, Поэтому если коэффициент интересный, можно на него посмотреть. А, вряд ли Брансону досрочит дюплессию именно в начале поединка, да и сам в зарубы старается, он не лезет уже, зная про свой слабый держак, поэтому второй раунд начнется, вполне адекватное решение. Ну, это же мое видение боя. Вы подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я влажу обычно в субботу. Варианты ставок на другие бои турнира, которые мне не интересны. Но по ним я не делал видео. Все, давайте до следующего видео. Подписывайтесь на канал. Еще раз пока.